Dream, so... Аптечку брось на пау! No! <смех> <смех> <смех> Ты чё, чел? <смех> Чего? Мне нужен ключ? Или что? Так, аккуратненько. Да ладно, тебе что-то. Мне и сюда надо будет запрыгнуть или что? Чего, блядь? Зажги, сраную. В смысле, а как мне сюда попасть? Вот так вот? А. Подожди-ка. Так, мне дальше надо идти. А, я походу придумал Это закрываем И идем сюда, да? Тихо, тихо, тихо, тихо Да что ты сразу орать-то, блядь? что за человек, а? Мы же нормально с тобой это, работали Что это за миска? Есть еще куда пришпандорить свет? А? Сука, чуть-чуть не дошел. Это что такое? Лауданиум. Универсальное лекарство. Опиум. О, серная мазь. Это что такое? тижи да, какие-то? Это что? Тем, кто придет после нас. О, oh, это для нас. Я потерпел фиаско, мы пытались погибнуть на зло, но эти бесы не дадут нам этого сделать. Крики не стихают, я не могу их заглушить. Я не могу их вынести. Они мучают моих людей, как жестокий ребенок щенка. Короче, че... Земля прахом тебе, братик, чё? Ёб твою мать, это граната? Надо ли мне что-то с ней делать? Так, что у меня есть? Доза настойки опия. Разве пишется опия, а не опиума? Салт, Петр. Это что? Это, походу, значит, что мне не хватает, да? Или что? А, 8 штучек надо, да? А у меня сколько? Целебная мазь, да? Это не то, А, я все нашел, что ли? Ой, вот какой же я глупый, а? Ух, какой глупец. Извиняюсь нахуй за вопрос, а разве тут не было? Прохода? Экскюзмуа? Что вы, охуели, что ли? А чем мне делать? твою мать, пиздец. Oh. Oh. No. No, Сейчас мне надо выпить опиум или что? Да ёб твою мать, откройся, дверка. А чё она распереживалась? У нас же все нормально вроде как, нет? В пизду, погнали в арсенал, короче Дверь закрываем нахуй Так, еще раз Порошок серый И 8 мер селитры. Можно выпарить а, -а, а, Из серной мази, да? А, здесь не было двери Сюда ее добавляем О, да Поехали Так, и еще сермер селитры А селитра-то где, сука? Сейчас я добываю что? Что это? Крупицы серы Нашел, да? Ой Я ее выпил. Так, давай. И не хватает чего-то еще, да? А, я выпил все. Блять, какой идиот. В смысле, а чего мне не хватает-то? Серу я нашел. Ну, а селитру где? Все, можно загружать? А где найти селитру? Я не понимаю. Чаркол я нашел. Сульфур я нашел. Квартерместер. Quartermister... Сторс. А я сейчас где? Я не в Квартермейстер, Сторс, случайно? А, видимо, нет, да? А, блядь, это без названия. А мне даже в кластер, короче, вы поняли. А, вот, да. И здесь мне нужно найти будет... ⁇ пта, ч ⁇ я такой тупой? Я опять забыл, что мне надо найти. А, селитру, селитру мне надо найти Я один слышу этот ёбаный звук Что это нахуй? Пойдем что, здесь здесь никакого прикола не будет. Попиздили, попиздили быстренько, то, что нужно, заебись. Побежали. Пожалуйста, нет. Ай, ебаный -а -а, в рот! Сука, так и знал, блять, что эта хуйня произойдет. Так и знал. Тебе и сон. После такого сна в натуре откинуться можно. Блять! Фу, да ч ну, хватит? Мне, сука, руки все мокрые уже. Надеюсь, здесь без хуйни обойдемся, ребят. Пожалуйста. Пожалуйста. Все нахуй берем и валим. Пожалуйста. That's little one. Kitty <смех> Тебе, сука, и кити. Кэт. Чё? Патрон не сюда вставляется. Реально? А куда? Вдуло? Вот в это, блядь? Чё? А куда вставляется патрон? Чего? Серьезно? Да, yeah, ну. No. 啊啊 uh. uh. А что это за херня? А, во! На, нахуй! Ну нахуй! Алис? Я упал в сраный низ. Я не хочу в это верить. У меня же там ребенок. But... Right? Что так все же нормально, сердце бьется? Куда мне идти-то, чего нахуй? А как мне выбраться отсюда? Челик с тобой это? На Чили тут. Надо как-то кабину повернуть, да? Может, эта херня мешает? Если честно, вообще без понятия, что это такое. А, это фиксатор типа, да? Я в какой-то воде. Что это? это какой-то подвал? Так. Ну ладно, ребят. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо, всем пока.